Ну, так, народ, если, перед тем, как начнется основное видео, хотел бы поблагодарить Ивана. Иван, привет и спасибо Вот за этот гидромотор. Вот С Иваном разговаривали, он говорит, вот передам тебе через отца гидромотор. Отцу, кстати, тоже привет, бате. Теперь у меня есть три гидромотора. Ну, в общем, МГП-шка 315 вот такой банан, модель точно не скажу. И вот такой от станка какого-то и у него 960 оборотов по паспорту это g 15 g 15 21 вот такие гидромо три гидромотора и уже можно разогнаться в каких-то самоделках да еще раз вам спасибо большое будем пробовать ставить экспериментировать Все. теперь основное видео Привет, народ. Чуть-чуть света мало. Но ну, я думаю, видно. Начнем. С первой покупки. Это электролебедка. Вот такая. Брал самую простую. Для своих нужд ее за глаза хватит. Дорогие пока не надо, как говорится. Это фирма калибр получается. Грузоподъемность без байпаса 125 килограмм с байпасом 250 килограмм вот схема без и с байпасом он идет естественно в комплекте два крепления которые крепится вот сюда сзади вот. ну защита срабатывает когда упор идет он отключается да там к примеру сейчас попробую у меня третьей руки нет буду нажимать ногой И обратно. Вот сейчас, когда дойдет грибок, все он, и он автоматически отключает, когда грибок, упор дает. Это для чего нужна лебедка. У меня есть две механические. Очень неудобно. Пока ты ее накрутишь там, пока опустишь. Это поймут, кто вот, тракторами, погрузчиками занимается, они это поймут пока погрузчик строится, это столько натягаешь эту стрелу, а она тяжелая особенно те модели, которые из шведера сделаны вот, верх, вниз, верх, вниз особенно если новая модель механизма опрокидывания, то там вообще жопа всю спину согнешь, пока ты ее это натягаешь этой стрелой так, что было сделано решение поехать и купить себе электрическую вот ее и тыркой, сколько тебе надо на какой уровень тебе надо Потому что бывает надо горизонталь выставить, нет подходящей палки, вот подбираешь, то кирпич поставишь, ну геморрой, в общем. Все, это все решает все проблемы. И спину не, нагруза, не нагружаешь, поднимай, опускай, что хочешь, на какую высоту тебе надо. Пока моделируешь новый механизм опрокидывания, можешь поднимать по сто раз туда-сюда. Ну Все. И следующие покупочки это я брал в своем городе в магазине кастарама получается у нас магазин такой туда ездил брал но остальное это уже я брал с интернета поехали дальше хотел показать свои маленькие обновочки для гаража но пришло не все почему-то пришло только три позиции это электронный тахометр А, потому что очень много интересует вещей. Сколько оборотов выдает сверлилка, сколько выдает токарка, потому что на токарке нету таблички по оборотам. Вот, сколько выдает шнек Да вообще, любые крутящие валы, всегда мне было интересно, сколько они выдают оборотов. И чем померить, хрен его знает. Приобрел вот такой. У меня потому что был вот этот перометр. Он у меня года два, хорошая вещь. Не часто пользуешься, но особенно когда отопление делал, мерил. Брал у себя в Римбурге. это не на китайском сайте брал. Вот. Это в Оренбурге брал. А вот это я уже заказывал с Бангуда. не с Алиэкспресса, не с Алибабы. Ай, куда-то лента упала. Вот. вот именно заказывал с Бангуда. Там какие-то вещи подешевле, чем на Алиэкспрессе. Идет книжечка, инструкция и чехольчик от него вот такой. ну естественно светоотражающая лента или фото лента как правильно кусочек мы отрезаем потом нас на сверлильном станке я покажу вот она эта меточка приклеиваем и она по ней считывает такая лента когда она закончится по ней конечно не знаю что будешь использовать ну любую вещь главное чтобы не блестящий был вал Любую даже белую полосочку приклеил, там не столь важно. Вот я буду делать еще ближе к весне, наверное, этот с, э, фрезу а, с гидромотором. Вот там тоже надо будет высчитывать обороты, смотреть. Ну и тахометром проверить обороты. Давайте убавим. Прям чуть-чуть чтоб крутился. 400 оборотов давайте совсем убавим Я, чтобы чуть чуть крутился 200 ну, 217 218 оборотов в минуту сейчас выключим ну в общем вот такой прибор Прибор, в принципе, погрешность может и есть какая-то, но уже достаточно, чтобы понимать, сколько оборотов. Потому что много интересуют моменты, где сколько крутится сверлильный, сколько замерить гидромоторы. Вот сейчас я попозже покажу еще один гидромотор. Вот мне вот этот гидромотор интересует. Также мне интересно, сколько у меня, потому что у меня маркировки нету, сколько куда что крутить и сколько у меня крутится патрон интересует сколько у меня патрон крутится меня интересует сколько выдает обороты шнек без ротора это мотоблочная приставка у нее сзади ротора нет какие обороты у шнека что он выкидывает снег к примеру знать на будущее да также вот другой гидромотор там еще есть третий у меня посмотреть сколько он выдает обороты в общем вот это из за этого я заказал себе чтобы знать ну, он и называется тахометр чтобы знать наши обороты ничего сложного нету есть вот подсветка есть автоматически когда нажимаешь он автоматически считывает, не надо будет крок держать вот, также есть вот он вымеряет максимальные какие были обороты минимальные какие обороты и средние какие были обороты В принципе прибором я пока доволен даже есть какая-то погрешность все равно можно более-менее подчетче поставить, чтобы он не считывал лишние помехи. К примеру, от блестящей детали он погрешный сразу идет. Вот почему я замотал изолентой. Вот такой приборчик меня устраивает. Потому что у меня есть вот такой пирометр, я его просто достал. Это температуру измерять. Я когда отопление делал, ради интереса ходил по батареям, тыкал, тык, тык, тык. Ну все, что горячее, температуру померить. Сейчас просто батарейки сели. Такая вещь у меня была, уже года два у меня, наверное, такая. Но я покупал его не на китайском сайте, я покупал его в своем городе, в Оренбурге. А вот этот я уже не стал покупать здесь, я его заказал с китайского сайта Banggood. Не на Алиэкспрессе, а именно на Бангуде заказывал. Погнали дальше. Обзор. Это у нас... Сейчас я пододвину. Дальше это у нас конусные сверла. Вот такие. Зачем я их купил? Сейчас я объясню. Ну, сам смысл-то понятен вообще для чего нужны конусные сверлы. Вот такой кармашек у них. У меня есть. Вот я пользуюсь для своих тракторов коронками. У меня есть вот такие. Видите? Она конусная, но она не ступенчатая Вот такие у меня есть тоже трех размеров они идут руки не обращаем внимание руки рабочие они все конусные такие сразу он делает конус а именно ступенчатых у меня нету ну давайте так возьмем вот они конусные сверла но они не ступенчатые охота было попробовать ступенчатые сверла вот. это у нас идет от пятерки и до 32 -го. вот это 4 6 8 ну до 12 получается и вот это у нас идет от четверки до 20 вот таких три сверла вот, попробуем посмотрим просто у этих есть свой минус вот их не глубина сколько они здесь да там миллиметров пять и сразу начинается другой размер. Вот это минус по сравнению с другими сверлами. Если сверлить десятку, то уже после 5 мм начинается другой размер. Но там до пятерки, да, самое то. Раз просверлил, и все удобно. Вот из-за этого были заказаны вот эти конусные сверла. Теперь у меня есть просто конусный, и есть конусные ступенчатые. Вот такие. И такой размерчик, и такой размерчик у меня есть. Вот это я чисто конуса делаю. Например, если подходящий конус вот такой, то я просто вот таким сверлом расверливаю и все. Есть вот такое маленькое конусик там сделать, отверстие конусное. И теперь я еще взял себе ступенчатый. Попробуем. Многие пользуются, хвалят, не знаю. Мы китайское взяли. Именно взяли под дрель. Ну она а и дрель и шуруповерт залазит. Все нормально, в принципе. Ну и, естественно, давайте посмотрим третье. Ну и последнее. Ну, это все разом приобреталось. На последнем мое приобретение. Это штангль-циркуль электронный. Я знаю, что мужики в комментариях начнут писать. Точнее, вот такого нету механического. Но у меня два механических и у обоих нет болтиков. Они оба мне достались уже без этого. Вот этот самый первый штангуль-циркуль, который был, он на пол миллиметра обманывает Даже, к примеру если вал 25 я не знаю будет видно нет вот 25 вал если мы его наведем он видно не доходит до 25 вот если мы возьмем который точный маленький вот этот посмотрим сейчас попробуем настроить ну, не особо. видно это он показывает чуть чуть больше 25 вот. в каком месте чуть чуть больше 25 этот чуть чуть в плюс идет этот чуть чуть в минус идет вот ну я пользуюсь маленьким который более менее не в минусе а чуть в плюсе вот и решил себе заказать электронный, посмотреть, что вообще за игрушка, за такую цену. вот и У него здесь есть включить-выключить, сброс показаний. Вот видите, к примеру, 002, да? Мы его сбросили. Поигрался. Чик завел. Он в минусе. Ну, сбрасывайся. В плюс уйти как под, под, под, как подожмешь вот 0 для образца подшипник 205 вроде 10 5 подшипника здесь нет маркировки и вал 25 мы замерим как он показывает вал и как он показывает внутренний диаметр вот. берем по внутрянке сейчас мы сбросим есть китай да и замеряем пример если взять с кончика то показывает 2494 взять ближе к центру 2505 понятно что он не чисто четкий ну, вот наши пределы 25 вал а вот если замерить нутрианку то здесь нас ожидает, сейчас попробуем бросить еще раз, видите, он постоянно в плюсе, как подожмешь. Если мы будем замерять наружку, то он не показывает 24-28. Это, в принципе, видно, если посмотреть, то не вертикально он обработан. Если посмотреть на соединение кончиков, не фокусируется. Короче, кончики не за заподлицо. Вот здесь вот, вот тоже хрен видно, наверное. Ну, в общем, вот эти губки, они заходят друг за другом. Вот из-за этого такой... Вот. По внутрянкам будет проблемно. 24, 44. Хотя вот если по валу посмотреть, 25, 01, 25... Ну, из... Зависим все, как подожмешь еще да, 499. Вот, по валу как бы нормально, а по внутреннему отверстию уже не то. И каждый раз надо сброс сделать Ну, в принципе пойдет. Игрушка дешевая, ради интереса было куплено. И чтобы поточнее, вот не к примеру, там, да, вот тут смотришь 25. С копейками а вот сколько копеек да к примеру в таком деле желательно копейки тоже вот эти учитывать чик-чик-чик и все так что электронный мне как бы надо из-за этого я его тоже заказал ну и пользуюсь такими и такими естественно я же говорю у меня есть конусный теперь у меня есть ступенчатые это все нужные вещи также меня интересуют обороты и как бы вот эти три вещи себе прикупил ну мало ли их я вот хотел показать я понимаю что люди все сами это могут найти я просто показываю свои обновки почему я взял такие сверла почему я взял термометр электронный и для чего взял и для чего взял электронный штангуль циркуль хотя я имею два механических ну, обычных ну все а мало ли кто как говорит захочет все это в интернете есть но на всякий случай как обычно описании оставлю где я брал вот а там сравнить уже сколько стоит это на алиэкспрессе и сколько это стоит на бангуде я решил взять все на бангуде сразу там banggood так да, banggood вроде правильно называется сколько это стоит и ссылки будет там в описании вот никого не заставляют это что покупать это я себе просто купил, и все. потому что мне это надо и я это и приобрел просто решил показать будем испытывать, коронки я испытывал, показывал, потом как-нибудь я покажу, как сверлится этими сверлами, потому что кто-то имеет уже, имеет у себя дома такие и имеет представление, как они сверлят. Я лично не знаю, не сверлил ни разу, вот буду пробовать, потом может покажу обзорчик. По штангу-циркуле я уже показал и по тахометру, тоже еще до конца надо будет разобраться, как его правильно вставлять, чтобы показания не прыгали, Старались сразу выставляться. Может он так и сам делает. Прыгает, прыгает, прыгает. Потом выставляется. Но главное, я уже могу высчитывать обороты. Все. Вот такие покупки. Хотя должно было быть пять вещей. Почему-то пришло только три. Все. Всем спасибо, народ, кто досмотрел. Всем пока.